Когда ты научишься читать между строк, ты узнаешь, что люди часто говорят одно, а чувствуют совсем другое. Ты вдруг обнаружишь, что за грубостью иногда прячется нежность, за спокойствием страсть, за равнодушием горячее любящее сердце. Людям стыдно проявить то, что делает их уязвимее, оставляя без брони и защиты их израненные души. Чем больше человек выстрадал, тем сильнее закрывается. Когда ты научишься читать между строк, ты начнешь понимать людей. Ты увидишь их настоящими.